Мужики, всем привет! Как говорится, давно не виделись. Немножечко навел э, порядок в мастерской. повозил лишний металлолом и поменял столы местами. Сварочный стол поставил к отрезному станку. В общем, теперь там весь мусор будет в одном месте собираться. Там будет сверлиться, пилиться, там, я не знаю, вариться что-то. Пускай оно там весь абразив Вся стружка собирается в одном месте А то было не пойми Не пойми чу. А вот стол с инструментом убрал Подальше от Абразивной пыли этой да. Сварку подальше убрал В общем все замечательно Но видос не об этом В общем когда вывозил металлолом Нарыл там кое каких запчастюлин Сейчас будем делать Очень полезную Для мастерской штукенцию И наверное даже не одну В принципе из названия вы уже поняли что будем делать ладно хареля погнали итак мужики для самоделки мне понадобятся маховики мне понадобится стойка это вот стойка атаки это стойка от наших переднеприводных я не знаю там Девятка может, может восьмерка, короче, без понятия. Но работать буду со стойкой Атаки, она мне очень понравилась. Пружина поменьше, нежели вот здесь. И она вот как-то стоит по центру, а здесь идет она со смещением. В общем, эти убираем и откручиваем поворотный кулак от стойки. Выбираем стойку саму. Это хлам. Ну а дальше стойку надо, мужики, раскрутить. Здесь нужен э, спецключ, но ну, мы по простому молоток. И надо вот так по гаечке немножечко слегка пройтись. Все, нажимаем. Вкискиваем газовый ключ. И она откручивается легко. достать амортизатор каким-то чудесным образом и так мужики масло слили протерли все это дело собираем на место все амортизатор полностью стал нерабочим то что нужно дальше мужики отрезаю один виток вот заканчивается где вот здесь да здесь вот так вот я отрезаю. Все, готово. Один виток отрезал. Больше он не Собираем стою. Так, мужики, взял маховик побольше. Не знаю, газоновский это ли, с какой-то грузовой машины. В общем, вырезал э, середину. Вот так вот. и этим лобзиком, пилкой по металлу. Здесь было кольцо, болгарка его. Э, срезал, так, чтобы было все по плоскости. Нашел втулочку. Сейчас покажу, еще одна есть. такого плана. Это у меня остались токарь звезды, когда точил. Вот такие вот штукенцы и остались. Вот. вот она как раз подходит отлично на шток по диаметру один в один. В общем одну такую я сюда выварил на кусок толстостенного металла. Вырезал зачем середину, чтобы ее перевернуть и поставить вовнутрь. Также просверлил по краям, чтобы прикрутить. Снизу она не торчит, ничего не мешает. Все, теперь можно собрать амортизатор. Вот таким вот образом. Так, мужики, собираем. Собираем амортизатор. Пружину обрезал для того, чтобы легче было э, все это дело собрать. Все. Берем. Даже нужно солидовчиком помазать. Но это чуть позже сделаем. И даваем вот эту вот тубочку сюда. Вот так вот. Да нет, сейчас солидолом все-таки помажу. Вот таким образом, чуть-чуть. Ставим шайбу сюда. Вот эту большую, которая была. И собираем все так вот на место. Жину обрезал для чего? Для того, чтобы она стала чуть-чуть мягче, мужики. И была возможность собрать его в ротину чтобы не опускался, так его сейчас прыжну. вот, отлично, отлично, все, и собираем на место. Вот как-то так. Все, смазочка есть, все крутится. Так, маховик прикрутил. Все отлично. Сварил из обрезков вот такую вот крестовинку. Эта труба, я э, не помню. Короче, подходящая по размеру сюда труба. Крест вывел. На центр. В общем, все делаю из обрезков. Здесь вот таким образом три положения регулировки по высоте. На эти же самые болты, которые крепят поворотный кулак. Все. Сейчас разбираю вторую стойку. И буду делать немножко по-другому. Почему? Смотрите дальше. Так, мужики, разбираем полностью. Также цилиндр, убираем масло и снимаем все лишнее со что с этого. Сейчас даже вот здесь нужно будет раскрутить, для того, чтобы вырезать какую-то часть. Так, друзья, разобрал полностью, снял поршенек здесь. Вот он. Куча тут пружинок всяких там. В общем, он нам не нужен. Вот эти не нужны. Нам нужен только вот этот цилиндрик или как его правильно назвать? Поршенек, да? Снял также вот кольцо которая вот здесь в канавке стоит и сейчас вот здесь нужно по этой линии как раз таки и отпиливаю шток все давайте отпилю так друзья отпилил зажал шток в тисы и сейчас сюда в торец приварю вот таким образом э, болтик это восьмерочка он как раз подходит сюда, вот в этот поршунок. Все, сейчас центрую самым точным прибором на глаз и обвариваю. Вот такая вот штука получается. Все, гайку закрутил, все это дело отдел. Получается вот такой вот коротышек. Так, ладно, сейчас отрезаю амортизатор прямо вот где сварка понад сваркой сварку не трогаю, а понад сваркой понад чашкой ровненько отрезаю вот эту часть она мне не нужна так друзья, отрезал лишнее трубка может еще куда-то пригодится, вот такой коротышек получился закрутил все это дело теперь нужно отметить отметить сколько отрезать вот этой трубки тупо ее ставлю забиваю там куда надо и прям вот вот так и отрезаю прям вровень так трубку отрезал по нужному мне размеру эта часть уже не нужна пригодится потом так от коленвала отрезал вот эту вот часть которая которая прикручивается маховик и сейчас мне нужно вот так вот ее приварить прямо вот как и есть вот таким образом и так приварил вот таким образом. Все, это будет крепиться к маховику. Маховик у нас будет как подножка, подставка, да? Ну так захотелось. Во-первых, они тяжелые и очень устойчивые. Я покажу потом. Так, кусок ПНД шной трубы, по-моему, она сороковая у нас, да? Я не помню. Вырезал два кольца для того, чтобы отцентровать мне эту трубу которая когда она станет туда вниз чтобы она стала посередине вот таким образом здесь она сейчас плотненько здесь идет чуть тоньше дальше идет чуть шире поэтому смело беру эти два кольца вставляю туда они падают вниз не знаю не видно и короче надо сейчас эту трубу в эти кольца поставить все кольца на месте все это дело выглядит вот таким образом. Теперь собираем все это дело до кучи. Вставляем в трубу, сюда в трубу, одеваем, оно там попадает, центруется, и замечательно все получается. Так, мужики, приварил вот эту вот сулочку куску пластины. Пластина произвольная, какой нашел, подровнял кусочек, да и все. Здесь был во шов его счистил. Вот теперь можно это дело прикрутить гаечку нашел вот такую низкую. Вот лишнюю резьбу отрезал за подлицом. Все, теперь можно поставить пружину и сделать вверх Так, дальше поставил маховик. На кусок фанеры это фанера у меня ну, кусочек был э, влагостойкой и соответственно отчертил и сейчас лобзиком все это дело вырежу так друзья вырезал из фанеры здесь э, сделал такой потай под гаечку и все это дело теперь вот так вот становится останется только пришурупить. Но перед этим я ее сейчас обобью. Есть у меня кусочек ковролина. Так, чтобы это все было не только гладенько, но еще и мягенько. Итак, оббил фанеру ковролином. Вот такой кусочек у меня был. Все по кругу. Замечательно, чудесно. Лишнее обрезал, когда уже пробил ровненько. Лезвиями, понятное дело. И теперь сейчас нужно закрыть скобы. Вот таким вот кусочком провода. Этот провод, по-моему, полторашка. Пробью гвоздями по кругу. Так, чтобы ну, заодно и не лохматилась. Эта сторона. Да и красивее будет. Вот таким вот образом все это дело получилось. Короя прижались Вот такая вот. Черная окантовочка имеется. Все, готово. Итак, мужики, стулья готовы. Здесь добавил еще такую подставку для ног. Сбил с этого маховика венец. И приварил его сюда на три значит, куска арматуры. Опустил на комфортную вышину. Такая, какая мне подходит. Очень удобно. Вообще, капец как удобно. Особенно, когда стул поднят на самое верхнее положение. Сейчас я это все дело покажу. Как-то так. Стулья являются, по сути, не, не валяшками. Сейчас я поставлю камеру на штатив. И покажу, под какими углами. <связать> завалить нереально. Но ну, это тоже это надо очень-очень сильно постараться. Чтобы он опрокинулся просто так. Даже если его зацепить. Так, ну начнем, наверное, с маленького, да, я думаю, видно, под каким углом он сейчас стоит. 45, не 45, но тем не менее. Видно, нет, я, я не вижу просто. Не, ну ясен пень, если э, завалить его еще дальше, то, конечно, этот самый, он упадет. Короче, для мастерской самое а, то, что нужно. Большой аналогичная ситуация, мужики. Аналогичная ситуация. Это уже сильно, конечно, да? посмотрим этот видос так по посадке Ой. просто обалденно еще, еще они и вращаются что один что другой мне в общем нравится и еще амортизирует ну, мне хватает веса это табуреточка какой-то мелкий ремонт проводить так, чтобы было удобно сидеть плюс подход со всех сторон он не мешается это диаметр 260 здесь Диаметр 300, по-моему, 50, мужики. Да, 35 сантиметров. 350. Поставить можно в любой угол. И с любой стороны подошел, повернулся до стола, да. Стал как угодно. Обалденно. Вот такие вот дела. О, комиссия приемная пришла. Снимается. Снимается? Нет. Это круглая. Круглая? Не крутится. Ага. Садись. Я просто. Садись. О! Шок, комиссия одобряет? Да. А да? да. Все. Теперь клево. Будет, да, здесь сидеть? Есть на чем? Есть на чем? Все, молодцы. На этом, мужики, видос можно, в принципе, и закончить. Комиссия приемная, как говорится, мебель э, мастерской приняла. Поэтому всем пока. Машите пока. Пока. С вами был Санек. Еще увидимся. Пока-пока. Пока-пока. Пока!